Несмотря на попытки США изобразить несгибаемое единство Запада против России, даже среди членов НАТО и Евросоюза такого единения нет. Возглавляемая премьер-министром Орбаном Венгрия подвергается критике со стороны Киева и восточноевропейских стран за нейтралитет в украинском конфликте. На вопрос, на чьей стороне выступает Венгрия, ответ такой – Венгрия на стороне Венгрии. Так ответил венгерский премьер Виктор Орбан президенту Украины Зеленскому, который упрекнул Будапешт в нежелании присоединиться к антироссийским санкциям. Зеленский срочно нуждается во внешней поддержке и потому обращается чуть ли не к каждой европейской стране персонально с просьбой выступить против России. Так недавно он просил Австрию дать ему возможность выступить в парламенте, но получил отказ. Вена посчитала, что антироссийская речь украинского руководителя перед депутатами будет означать вступление Австрии в информационно-пропагандистскую войну против Москвы. С Венгрией у Киева традиционно напряженные отношения, и в этом вина Киева. Будапешт беспокоится о соблюдении культурных прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье. Украинские власти объявили украинский единственным официальным языком и в стремлении задушить все остальные языки в стране развернули наступление на языки национальных меньшинств – венгров, румын, поляков и так далее. Не говоря уже о русском языке, Будапешт предупредил, что продолжит защищать права закарпатских венгров, невзирая на юридические препоны, воздвигаемые Киевом. Сегодня вице-премьер Украины Ирина Верещук обвиняет Венгрию в желании завладеть Закарпатьем и призывает отдуматься, чтобы не повторять ошибок Второй мировой войны, когда Венгрия сделала неправильный выбор. Намек на союз Венгрии с Гитлером, закончившийся поражением и Гитлера, и Венгрии. Верещук не вдомек, что в настоящее время Украина сделала неправильный выбор, взяв за основу своей государственности идеологию героизации гитлеровских коллаборационистов, повстанческой армии и дивизии СС Галичина. Венгрия потому и не вмешивается в конфликт Запада против России, что извлекла нужные выводы из Второй мировой. Украине по мере спецоперации по ее денацификации эти выводы еще предстоит извлечь. «Орбан внятно пояснил свою позицию. Присоединение к санкциям против энергетического сектора России приведет к разрушению венгерской экономики. Мы хотим обеспечить и защитить собственные национальные интересы», — подытожил премьер в интервью телеканалу М1. «Его не поймет только самоубийца. 85% газа и 60% нефти Венгрия получает из России». Кстати, в связи с этим не лишним будет напомнить, что и Сербия отказалась присоединяться к санкциям против России. Мы приняли трезвое взвешенное решение. Санкции против России не входят в круг жизненных интересов Сербии. Она единственная не ввела санкции против нас и Республики Сербской. Она спасла нас в 2015 году в Совете Безопасности ООН. Вы думаете, такое можно забыть? Вопросил Вучич, имея в виду вето Москвы в совбезе ООН, на попытку провозгласить трагедию в Сребреннице геноцидом. «Сербский и русский, братские народы», — добавил глава сербского государства. «Так что, любимая фраза украинцев, весь мир с нами, давно уже не несет в себе реального смысла». Благодаря тому, что большинство мировых СМИ по-прежнему принадлежит Западу, ему пока еще удается поддерживать иллюзию своей всемирности. Но то, что это именно иллюзия, чем дальше, тем больше становится очевидно даже им самим.